Я оценю ваше драгоценное время, но попытаюсь вас чуточку отвлечь. Вечность пахнет нефтью. Нефть а, дорожает, а мы начинаем прохождение главы первой. У микрофона Вадим Курнули, вы на канале PC Gamer. Это замечательный маяк встречает меня, который находится прямо возле моих глаз. И он так ярко и широко мергает. А я и.. Хочу на яхт, на лодке и подплываю к, к материку Тунгуски. Буду искать Святой Граль, будет, конечно же, весело. Всем приятного просмотра и спасибо за ваш драгоценный лодку. А этот маячок теперь уже здесь. Так, а это кто? Это наши враги, елки-палки. Они еще чем-то стреляют. Это замечательно. Да, действительно будет весело. Я, правда, мажу, как не знаю кто. Я хотел бы посмотреть, что внутри этого зверя. Потому что мне очень интересно. О, какой то симпатичный. Классно. Двигаюсь в сторону точки. О, блин, он еще плюется. Блин, они, они еще наносят урон. Это классно. Так, а что здесь не такого интересного? Здесь какой-то лутый дробовик. Отлично. Надеюсь, этот дробовик нам поможет. Ты мне в очко еще запихни свои, свой огонь. Ну что ты прыгаешь, как обезьяна, елки-палки. Остановись уже, наконец. А здесь что-то такое интересное. Здоровье на ма максимуме. Двигаемся вперед. Здесь что-то интересное. Мергает красным. Здоровье. А здесь автоматы. Слушай, а. Лут есть. Лута полно. Сибирь. Так, двигаемся вперед. Ух ты, Джагернаут! Они еще сверху меня хуярят, блядь, чем-то неизвестным. По-моему, это были гранаты. Так, ну вроде бы я их всех здесь замочил. Пошли дальше. Так, а как тебя убить? И что это такое? Какой-то щит. Поднимаемся вверх. Здесь куча здоровья. Наверное, мне будет больно. Так, like что здесь такое? Похоже на сигнал бедствия. Давай посмотрим. Что-то сломалось нахер. Мы рады видеть тебя. Надо бы узнать, что, nasty, что случилось. Но для начала нужно добраться hey, до оттуда. Так, поехали дальше. Что это такое? Бронян плюс дуяр. Замечательно. Мне дают все, чтобы я прошел эту игру. Атмосфера просто супер. Я согласен. Так, а здесь что такое? Картеч. Кар Кто мне скажет, что такое картедж? Забираемся. Он еще может наверх подниматься. Замечательно. Так, а это что такое? Какая-то каска, но это броня, похоже. Ух ты. Подствольный гранатомет. Отлично. У меня теперь есть гранаты. Мы потом все изучим с вами когда-нибудь в этой жизни. Выживший... О, а этот что за толстяк? Он похож на меня. И куча зомбаков, которые хуярят меня, бля. Прям в рожу мне. Твоими руками суют. Так, все, музыка закончилась, значит. Мы здесь. А! -а, -а! Обезьянки выскочили на нам о а это что это джиггернаут ребят really пока мы патронами справляемся нам не нужны гранаты отлично, really отлично. Really уярит со всех сторон а это замечательно Просто экшон, который я ждал много-много времени. Так, а ты что там стоишь, куришь? На. Они еще взрываются. Ох, ёпты. Со всех сторон. Главное, что они спереди выскочили как суки, не как крысы. Ой, я пой мать! Зубастики! Зубастик, зубастик, зубастик! Еще один зубастик, еще один зубастик. У его животе такое... Это самое. Типа зубов торчит. А этот замечательный толстяк. А ты куда бежишь? А ты огнем хуяришь, почему? Пошли дальше. О, сколько здесь зомба. О, это гора из Mortal Kombat. У меня кончились патроны. Я захуярил всех бля, подряд. 20 патронов это мало. Нам надо, надо убить вот этого козла, который с четырьмя руками. Встречай, встречай. Я еле его увидел, он хорошо там спрятался. Бляха, муха. Вот я косой, как не знаю кто. Так, ну что, дальше? Интересно прям. О, Граната. гранаты, и здесь что-то интересное. Какая-то красная пыль, похожа на наркотики. Так, это у нас э, в, у, из убиваемых врагов. Иногда вы, выпадает э, в ближнем бою. Вы исцеляете с ним. Ну, вот это хорошо бы, было изучить. Ну что, двигаемся вперед газовая переработка написано все по-русски значит игра делана какими-то нашими разработчиками одобряем О, ну, как здесь весело Блять, его глаз прям у меня перед носом был. А я его не мог побить. Это как так? Так. Опять этот из Mortal Kombat выбежал. Он еще хуярит чем-то, блядь. Зеленым, блин, на тебе в глаз <связать> Откуда еще идет? Давай пополним свое здоровье А, вот еще один козел Интересно, я достану отсюда? Или как? Достал. Ох, елки, палки! Давайте вам. Так это. А, вот хардкор. Да, их очень много. Ну что, давайте вперед двигаться. Это что такое? Какая турель? Так, а как попасть в ту сторону? У нас замечательный КАМАЗ. Похоже, я знаю, как попасть туда. А это что за демон? Я согласен, я бы тоже попел. Так, и куда? А, что мы открыли? Где мы открыли? Куда-то в эту сторону. Так. Нас стреляют. О, сколько обезьян! по другому их просто никак не назвать это обезьяны потому что они прыгают как обезьяны ну ты знаешь да какие бывают мартышки блин меня меня зажали елки-палки блян ты видел как выскочил глаз а мне просто понравилось как выскочил глаз я не знаю, как тебе, но глаз был прям у меня прям возле лица. Так, давай убьем их. Все, загрузка пошла, значит мы всех убили. Почему-то здесь э, никак не открылось. Нет, не всех мы убили. Появились демоны или черти, которые хотят меня убить. О, они сейчас мне в очков насуют своих врагов. О, елки-палки. Я аж ни хера не вижу. Да блин, елки-палки. Мне зажали. Пихает мне свои рога. Прям в очко. Не, э, ребят, подождите, подождите. Я сначала вас убью, потом пихайте, что хотите меня. Так, вроде бы все. Здесь все закончились. Здоровье. Нам нужно подхилиться. Ммм. Пошли вперед. Лифточка-то ниччешная, да, такое Атмосферная. Да и вообще игра такая атмосферная. Я прям э, прохожу вот э, сейчас. И мне нравится. да держись, случайно. Ох, елки паки новые какие-то хуйнюшки вылезли. Это торбу что ли, или как? Блин, подожди, подожди, где ты? Демон? Подожди, несу мне в очко свое рога. Бездная дорога, прям как в сказку попал. Так, вот здесь нужно убить всех. Хотя, наверное, можно было и не убивать. Ну ладно, мы убьем. Так, а здесь куда? О, елки! Куда я зашел? С мячика сформу. Свар... Да я, На. И зомби и обезьяны какие-то и все здесь меня пытается убить так дальше куда а этот стоял он не хотел меня убить за да что меня пытается убить мне совсем ничего не объяснили мне вообще ничего не объяснили за что я здесь воюю за что я всех убиваю Монстры какие-то, демоны, обезьяны, живота. Живота. живота глазики какие-то. Я не знаю. Одноглазики. Он прям, блин, мне в задницу залез. Ну, наверное, объяснение было в первой, второй части, а мы, к сожалению, в первую вторую часть не играли. Здесь жестко. Поехали еще куда-то вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. вверх так ну что нам к выходу да у тебя есть чувство дежавю? у меня есть у меня такое ощущение что я здесь был и куда мне нужно идти кажется я понял 410 метров показывают, а куда? А, вот оно. То секретное место, которое я пытался найти. О, а здесь новое оружие. Это А47. Ой, опья, а что это за звуки такие, а? Мне прям уши порезало. Шедеврально. Просто шедевральная игра. Блин, я мажу с автомата, как не знаю кто. Вот двигаться куда-то сюда. за мной кто-то бежит, елки палки Прям в очку целится. Слишком много шуток про очко палки О, месиво! Месиво, месиво, месиво! Так, мы возвращаемся назад нам сюда. Так, мы убили кого-то. Дверь заперта. А почему она заперта? Умалютики какие-то, вертолетики пустые патроны для автомата, здесь броня. Главное не упасть бы. Главное не упасть бы и упал, бля, вот мудака, дверь заперта. Так, а что сделать нужно, чтобы ее открыть? Кажется, я запутался. показывать ты сюда. Что это было? А, ты... а, может, я вот этого не убил? Поэтому... Она была заперта. Или ее нужно где-то вот здесь открыть. А, посмотрим. Что здесь есть. Здесь ничего нет, ребят. Я здесь был. И как тебя открыть? Белки палки. Может быть, есть другой ход? Да, мне меня дежавю елки-палки. Здесь внутри что здесь есть выход? Да? Может, надо куда-то сюда пройти? Не знаю, но дверь не открыта почему-то. Пустите меня в целых. Так, еще кто-то... Может она открылась, слушай. Так, а у нас есть карта? Нету карты, нет. Здесь мы были, сюда мы пришли. С быстренько пробежимся, мы что-то где-то... Что-то мы не сделали, короче. Мы можем подняться. Так, мы возвращаемся назад, нам сюда. Так, мы убили кого-то. Дверь заперта. Почему она заперта? Самолетики какие-то. Вертолетиками. Так, пустые в патрон для автомата. Здесь броня. Главное не упасть бы. <главное>, Главное не упасть бы и упал, бля, вот мудака. Дверь заперта. Так, а, а что сделать нужно, чтобы ее открыть?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 Или ее нужно где-то вот здесь открыть. Давай посмотрим. Что здесь есть. Здесь ничего нет, ребят. Я здесь был. И как тебя открыть? Пилки-палки.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 Нету карты нет. Здесь мы были. Сюда мы пришли. Сейчас быстренько пробежимся. Мы что-то где-то что-то мы не сделали, короче. Мы можем подняться так. О, видишь, дверь открылась. Значит, мы что-то до этого не делали. О, еще толще чувак появился-то. Мясо, мясо, мясо, мясо, мясо, мясо. Сколько же здесь мяса. Отлично. Давай посмотрим на ну, того чувака, который был очень здоровый. Так, а, я, а это я не смогу убить без дробовика. Отлично. Вообще дробовый комбо а Пока поиграть Потому что здесь вот эти Здоровики есть Которые Чисто бомбой убиваются так. Ты меня что хочешь Убить что ли Бомбой своей Которая у тебя в заднице Опять в задницу Похоже Похоже у кого-то маньяк Проснулся так куда дальше? Здесь мы были. Ага. И здесь у нас куча лута, значит здесь будет бойня. А мне понравилось, а можно еще раз это повторить? и еще пылька пыльца или как ее можно назвать так что это держите в каждой руке по пистолету М -м, это нравится оружие И заряжается быстрее что вот мем терзает смутное опа началось веселье и опять это и опять это шумопохо. Откуда она берется? Просто ад какой-то. О, я попал в... Месива. Мне вот это чем-то напоминает. Это похоже на квайк. Если ты играл когда-нибудь квайк. Quake... Наверное, все играли его в моего возраста. -а -а. Кто раньше не играл квайк, тот не был мужиком. Это как сейчас а... те люди, которые играют в Китае, считается, если ты не играешь в доту, то значит ты не мужик. Так. Ну это я слышал, что это считается, а там, на самом деле я не знаю. О, а это откуда взялся, да? У нас здесь противников там много. Мне нравится полетать здесь. Флэшбэк такой. опа, Монстра бэк. Так, куда мы движемся? У нас еще есть. Да, с дробовика я косой, конечно. Как... Не знаю кто. Ну, впрочем, и с автомата то же самое. А я это во многом... Признаю. Мы должны еще кого-то убить, чтобы попасть в другой уровень. А, вот он. Так, 75 метров, ребят. 75 метров мы движемся. Вот она. Дверца открылась. Я видел ее. Цех распределения номер два. Ну вот, наша вечность пахнет нефтью закончилась. Надеюсь, что... Мое прохождение вам как-то понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. У микрофона был Вадим Курнули, вы были на канале PC Gamer.